Ну, видео это я сниму на фоне Пушка, <смех> который жалобу получил у нас, где мы там на фоне, и музыка звучит, я русский. Кто-то права авторские на него начал иметь, хотя он здесь. Здесь Барсик у нас, здесь Ксюшка, вот она Ксюша, там Майя. Мурзик, Мурочка, кстати, у нас скоро пополнение. И, как всегда, тише и его компания. Дорогие наши подписчики, остановлюсь просто на пушке. Мы поздравляем вас всех с наступающим 2023 годом. Желаю вам всего-всего самого наилучшего. Спасибо нашим зрителям. Подписывайтесь на нас. Знаете, не обижайте животных, не берите их ради. Поиграть и все. Они тоже имеют душу. Мы с вами. Тише, пуша и компании. Всем добра!